Говорить. И последний вопрос, достаточно простой. Россия для грустных? Для грустных? Для русских? Или для русских? Одно и то же. Глебоч, по-моему, никак не можете соскочить с этого чудовищного крюка. Вы все еще рассчитываете, что в этой стране кто-нибудь понимает, кто русский, а кто не русский? Давайте не будем, как говорится, мучить друг друга. Я вот, например, русский, а вы? Спасибо.